Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Я не знал, что Катя Атушкина на самом деле из России. Я-то думал, что она из Киева, из большого города, из Украины. И почему я так думал? Ну, наверное, просто так думал. Потому что что в нашем интернете, оказывается, наверное, это фейк или не фейк, или что это такое. Просто посмотрел на ролик, он написал, это конец с маленькой литерой буквы и сошел посмотрел что она учится в два года от учиться куда там пошла учиться и в москву на вроде бы музыкальную школу музыкальный университет можно так сказать два года вроде бы два года это грубо говоря у нас училище не знаю что там в россии но как-то у нас как-то училище если она отучится, то он получит новый навык. Это значит, что она будет продолжать заниматься ютубером, ютюберством. Но суть какая? Она ни разу не рассказала, что э, в России сейчас включили мотивизацию, Ну, скорее всего, это для нее не важно. Или важно, но она это не говорит. Или она не говорит, что страдают люди в Украине, например. Который сейчас идет военная операция. Это реально холодокромно к... к этим контентам. Нет такой функции на YouTube, чтобы скрыть от страны Украины. Есть такая функция в новостях, когда сходишь на российский канал то они там вбивают, что для страны Украины запрещено смотреть. В инстаграме также можно запретить какой-то стране из гражданам смотреть тебя. Но Катя Адушкин знает, что украинцы уехали из Украины, и все, я думаю, знают, но некоторые, возможно, не знают, я там узнал, что заблокировались с Украины, но дело в том, что некоторые уехали с Украины, потому что идет война у них страны. И они то в Чехии, то в Европе, то в США, то в Китае. Но большинство Европы, потому что Европа, они хотят Европу, потом они хотят вернуться в Украину, потом построить Украину мощную и строить уже стену от России, то, что она напала, в Беларуси тоже. Я -то думал, что э, раньше Россия бы тоже хотела бы Европу и Беларусь, Европу. Было бы прикольно, хотя бы по куску, потому что Россия огромна, там кусок в Западной Азии. Китай присоединяется, точнее, они мощные страны, они такие мощные, в принципе, там Индия подтягивается войска, И получается треугольник, вот такой, кстати, прикольный, даже могу вам показать, вот такой вот треугольник, вот тут, ну, понятно, думаю, получается, вот такой вот флаг будет, скорее всего, у кого-то, смотрите, в будущем, скорее всего, что-то такое будет, Потому что Инди снизу, Китай вот так вот, возможно, вот так вот будет. Ну, что-то вот такое вот будет. прикольное такое. У нас долларом треугольником, ой, за нарисованы А там что будет другое. В общем, будущее интересное, но сейчас коронавирус и конфликты. Китай хочет Тайвань захватить. Ведь все думают, что и так захвачено, зачем войска водить везде, гуляют войска написаны территории, скоро будет мировая даже. Если будут так гулять, то скорее всего будет даже мировая, кто знает, То там, то там. То в Европе война, то в Китае, там, Западное Китае, то еще где-то самолет в Иран упал, обвиняют Соединенные Штаты, что это вы сбили, хотите мусульманов, убить, всякое такое, потому что слишком много, а меньше, или американцев меньше. Европейцы это объединение с американцами испанцами, но это уже другая тема, в принципе уже рассказывал, вот такая вот, индусы другая тема, китайцы другая тема, Дело в том, что индусы спокойные, умиротворенные, ничего не нужно. Но они потихоньку захватывают землю, смотря на карту. Реально есть некоторые куски, которые они могут захватить. Но они не захватывают. А вот Россия сразу захватывает. Она огромная, она захватит, А Индия? А, вижу куски у нее, она не захватывает. Россия, Тайван. Вижу куски, она не захватывает. Но уже пробуют. То есть... Китай хочет быть Россией, а Индия ничего не хочет. Она умиротворенная Самая добрая страна в мире. Реально, ничего не нужно. Ну, как ничего не нужно? Есть еще мирные, там, например, Испания, Португалия. Но это уже путешествие. Почему я так заял? Потому что Катя Адушкина тоже путешествует. Ну, а сегодня все. Всем спасибо, просмотра саму Макс Прайм. Деремся. Когда закончится война в Украине, тогда продолжим с контентом максимально четко и будем уже выходить на улицу, чтобы... Эм не были ракеты и вы увидели, что происходит, что случилось с помощью этой военной операции Российской Федерации. Пока сам Макс Прайм.